Итак, сегодня на нашем канале развлекательном мы проходим Passing Pennyview Forest. Это хоррор, инди-хоррор, если я не ошибаюсь. Он бесплатный в стиме, и я уверен, что он будет короткий. Так, английский язык мы меняем на русский, и... Ну вот они, все настройки. Новая игра. Начинаем. Passing Beniview Forest. Я надеюсь, она не настолько страшная, потому что я хорроры не очень люблю. Но что не сделаешь ради канала, ради вас, подписчиков. Поэтому давайте будем смотреть, что это за игра такая вообще. Я посмотрел скриншоты, немного геймплея, и она понравилась. Так, лес. Темно. Очень темно. Вы понимаете? Я, я я играю не ночью, и как бы мне очень темно. Ну ладно, давайте пройдемся вперед. Темный, темный лес. Прям черный, черный, черный так я, я могу бежать левый shift. левый shift это бежать хорошо что здесь есть бег с одной стороны плохо потому что значит мне придется от кого-то убегать ой ой ой ой очень черный лес я прям ничего не вижу у меня экран прям по пикселям разъединяется из-за этой черноты вы представляете да это ужас это какой-то ужас никакого интерфейса только картинка я боюсь уже и мне уже страшно потому что это черный черный черный черный черный лес и я все бегу и знаете мне уже страшно даже бежать хотя идти еще страшнее ладно побежали я себя не очень уверенно чувствую на клава мыши, поэтому если вдруг что, знаете, это все из-за клавы мыши. Сова, там сова. Вы понимаете? Тут даже сова есть. Но нам ее не показывают, да. Сова есть, но нам ее не показывают. А вот сейчас было уже страшно. Ой-ой, ой что это за мутак? Дайте налево. И зря по-моему я налево пошел а, -а, а в кустах все так давайте в дом попустим в дом в дом в дом так. напряженно уже напряженно да? интересно я могу в этой игре умереть или это просто такая пугающая я думал, я не смогу зайти. А, игра, не пугай своей. Что это такое? Почему она? Почему они? Прыгать, на? Да. Странно. Фу, блин, банда. Не пугай, Да, Мягко говоря, как беса не дом. Я бы не стал, сидеть в таком доме, если честно. Прям совсем не стал бы. Он прям ужасен. Да, здесь ничего нету. Он пуст. Вы понимаете, он пуст. Ой-ой-ой. Так. колодец. В колодец мы не заглядываем. Нет. Нет. Задимай Фу, они пропали. Страшно, реально страшно. Если сейчас будет какой-нибудь скринер, я просто в упаду. что здесь никого нету опять. Ну, стрёмно, стрёмные дома все. Летучая мышца пролетела через лестницу, вы понимаете, да? Э -э, тут настолько опасен этот мир, что здесь летучие мыши летают сквозь лестницу. Ничего, никакого потального хода? Ну ладно. Так. Видимо, нам надо дальше. По всей видимости. Ладно, побежали. Побежали. Не оглядываемся назад, побежали, просто бежим, бежим, бежим. Ой, ой, ой, ой, -ой как громко, громко, громко, громко, очень. Да, куда то мы опять пришли? Мы... нет, просто пустый. это просто кусты. Справа кто-то швелит их, слева, справа, слева, справа. Давай бежим, просто не оглядываемся. Давай, давай, давай, давай, давай, давай. Так. Так. Никого нет. Никого нет. Мы все еще бежим. Мы все еще бежим. Лес настолько же черный. Вообще не изменился. И нам снова разветвляют дорогу. Куда? Куда? Куда? Направо. Направо. В тот раз налево, в этот раз направо. Побежали, побежали, побежали Так Бежим какой-то дом Церковь ой ой что за звук это? Я смогу зайти в церковь? Я смогу зайти в церковь? Нет, это текстура Кажется, надо бежать Да, побежали дальше Побежали очень и очень при очень темно. Игра пугает тем, что я не вижу и не знаю, что есть здесь. Какая статуя? статуя. Я надеюсь, ты не оживешь статуя а то я знаю вас статуей оживаете, когда вам хочется. Поэтому давайте бежать. Так, э -э налево, направо, налево. А! А гейм over! да, значит надо было направо, надо было направо. хе Блин, страшно, страшно серьезно. Очень страшно. Ну ладно, давайте еще одну попытку. Ох. Да, это было страшно. Очень, очень и очень и очень страшно. Я, наверное, испугал вас больше криком, чем вот этими руками, но просто, вы понимаете. Я, я не играл в хорроры. Я, я только их смотрел. Я не играл, да. Это, грубо говоря, мой первый хоррор, который я проходил. Так, ладно. Опять черный лес, и мы опять бежим. Может быть, не надо было там бежать, я не знаю уже. Ну ладно, в этот раз, я надеюсь, <laughs> будет поспокойнее. Так, ладно, лево-право-право право теперь побежим, а не лево-право-лево. Я надеюсь, ошибка была только в этом. Хотя, кого я обманываю, наверняка не только в этом. Ну ладно. Фу. Страшно. <laughs> Это было страшно. Я не успокоюсь. Я не могу успокоиться. Ладно, все. Мы бежим. Я хочу заметить, что лес напрягает. Вот бежишь, бежишь, бежишь, бежишь, и вот в один момент, в один. Тебя берут и просто убивают ну ладно притом нету никакого, ни малейшего просто объяснения, что за лес почему мы должны в нем быть что мы делаем я уверен, есть игра до этого, или после этих событий, я не знаю но хоть что-то должно объяснять так, мы влево пошли. Я не знаю, я, наверное, не буду заходить в дома. Побежали, просто побежали. Побежали, побежали, побежали. Летучая мышь опять. Ай, напряженно, напряженно. Я уже даже слова не выговариваю, вы понимаете? Слова не выговариваю. Так. Здесь... Напрягает игра, реально напрягает. Давайте. Мы все еще бежим по лесу. А он, а он уже напрягает этот лес. Реально напрягает. Я думаю, хоррор просто не моё, потому что, ну, не моё. Так, здесь я направо бегу. Нет, нет, нет, нет. Не налево, нет, направо. Так, мы все еще бежим. Вот она церковь, да. И следующая развилка направо. Направо. Держимся правой стороны. А? опять сова статуя мы уже подходим к тому месту где мы умерли в прошлый раз и честно говоря я волнуюсь я я волнуюсь уже да вот здесь пугало. вот здесь пугало. вот она пугала вот она пугала направо бежим нет это гейм овер, это. Это гейм Видимо, игра так и должна заканчиваться. Ладно. Видимо, на этом все прохождение. Ну, вот так мы посмотрели эту игру, Passing View Forest. Скачивайте в Steam ее бесплатно, может быть вы пройдете. А я буду с вами прощаться, всем спасибо за просмотр, не забываем ставить лайки и подписываться на мой канал.